Поэтому мы заговорили о свободе. Взыскующий свободы должен понимать последствия. И не плоские последствия этой свободы, как увеличение степени ответственности, а как изменение местоположения своего сознания вообще во всей человеческо-магической системе. Вы меняете систему координат. И эта система координат, безусловно, переносит вас не только в пространстве, но и во времени. Она делает вас немножко более растянутым. Вы должны понимать, почему это происходит. Если вы будете контролировать каждый шаг, если ни, одно, ни один эффект окружающего мира не уйдет от вашего внимания, ваше внутреннее становление будет значительно эффективнее, вы быстрее пойдете к результату. Потому что в любом случае, если вы чего-то не заметите, магия заставит вас вернуться назад и заметить, сделать выводы. И так всегда происходит, так происходит с каждым из нас. Поэтому лучше, если это все будет происходить с самого начала. И вот этот вот закон самопознания и раскрытия по степени свободы, оно как раз и нужно было для того, чтобы вы это видели, что разница в восприятии будет, и эта разница будет огромная. Но если вы будете стоять двумя ногами, одной в человеческом мире, а другой в магичем, вы никогда не оторветесь от реальности. То есть вы не станете, скажем так, таким полушизофреником, да, который, а может быть даже и целым шизофреником, абсолютно законченным, который обеими ногами уходит в другую реальность, отрываясь от человеческого мира. Жить в человеческом мире, не скрепившись с точкой опоры, тем самым рычагом, откуда этот мир переворачивается, невозможно. И коль уж вы имеете сейчас необходимость существования в человеческой форме, и у вас есть некие человеческие связи, которые вам пока и по праву ценны, и вы имеете на это не то что полное право, да, а еще и обязательство эти связи каким-то образом сделать полезными для себя, то вы ни в коем случае ногу из человеческого мира отрывать не должны и видеть, что происходит. У многих из вас есть дети, и это очень важно. Я попрошу это учесть самым серьезным образом. Самым серьезным образом, потому что нет большего, наверное, порока для мага, чем брошенное или невнимательное отношение к своим детенышам. Детеныши должны выживать. Это первый закон, который есть у всех народов, у всех рас, у всех магических структур, да, и тот, кто его нарушает, уничтожается с пространства абсолютно целиком и полностью детеныши должны выживать свои, чужие, собственные, неважно, какие все детеныши должны выживать. Вот это вот очень важно, коллеги.